Я ненавижу это место. Я ненавижу пребывать в этом гостю. Я ненавижу, что <связь> костюм все еще пытается говорить. <связь> <связь> <связь> То, что люди не приходят сюда. Больше. Жили не врезался пожар. И ужасы в ад, боится крыльцами. Жена не... <связь> and